если вы спросите у ребенка кто такие трогладиты скорее всего он ответит что это такие бандиты уж довольно слово непривычное и страшное а на самом деле это пещерные жители которые предпочитают жить в скалах по всему миру и довольно милые люди многие сделали из своих домов гостиницы куда пускают путешественников, но мы предлагаем вам путешествовать мысленно, перелетая с одного конца света на другой, и наш топ городов в скалах поможет вам это сделать. Десятое место. Хасан Кейф расположен в Турции на реке Тигр. Хасан Кейф имеет очень древнюю историю. Люди жили в этих местах с древнейших времен. Римляне выстроили здесь крепость Кефе, по которой и назвали город. В 640 году арабы отвоевали его у византийцев. Девятое место. Кандаван. Древний Кандаван в Иране до сих пор населен. Здесь есть электричество и водопровод, который высечен в скале. Жители никак не хотят разменивать свои уютные пещерки на благо цивилизации, а наоборот, проводят себе интернет и так далее. В общем обустраиваются. Восьмое место. Учисар. В Турции есть еще один город в скале. Это Учисар. И он не одинок, как увидим далее. Сначала люди жили на одной большой скале из Туфа, проделав в ней ходы и отверстия. Затем переключились на скалы поменьше, расположенные поблизости. Разрушение настигло город в 20 веке, а к 50 году всех жителей пришлось выселить. Ведь Туф не очень прочная порода, и постройки стали разрушаться. Бамиан располагался примерно на середине Шелкового пути. Сейчас это территория Афганистана. Долгое время город служил перевалочным пунктом для торговцев и процветал. Но с открытием морских путей ценность подобных городов упала, и он понемногу опустел. А ведь когда-то раньше люди жили здесь тысячами. Шестое место. Чифуткале. Этот город-крепость в Крыму. Изначально был простым укреплением, но затем рядом стали селиться люди. В дальнейшем, чем только Чифуткале не пришлось быть, и темницей, и монетным двором, и даже столицы княжества. А сейчас это памятник архитектуры и охраняемый объект. Пятое место. Бандиагра. Это уже в Мали. Пещеры заднего нагорья Бандиагра усеянные пещерами на высоту более 500 метров. Люди жили здесь в древности, а потом ушли. Забираясь повыше, они спасались от наводнений, обычного явления в этой местности. Четвертое место. Соседи Матера, или просто Матера в Италии. Это самый старый пещерный город в мире из найденных. Самым старым домам здесь более 9 тысяч лет. А во всем лабиринте построек немудрено потеряться. Здесь до сих пор живут люди. Хотя власти Италии и пытались закрыть Матеру в середине прошлого века. Третье место. Деринькю. Несмотря на французское звучание, Деринькю расположен в Капотке. И пусть вас не обманывают его наземные размеры, в глубину город гораздо больше. Одновременно на 13 подземных этажах могли проживать 20 тысяч человек, что для древнего города совсем немало. И поразительно, что открыто было это поразительное поселение всего в 1963 году. Месса Верди. Это самый значительный памятник индейской архитектуры в Северной Америке. Да-да, индейцы это не только вигвамы и кочевая жизнь. Построен он в 12 столетии в Гранд Каньоне Колорадо. Правда, ученые выяснили, что древние племена после заселения пещер и ста лет там не прожили, зато их дома остались и прекрасно сохранились, в чем, собственно, и прелесть пещерных жилищ. Первое место. Петро. Петро, пожалуй, самый известный город в скалах. Расположено это чудо света на территории современной Иордании, а в прошлом было перекрестком двух торговых путей. Город многократно переходил из рук в руки, поэтому здесь можно увидеть как древние идумейские строения, так и античные римские театры, потому что римляне тоже какое-то время им владели.